Теперь быстренько так же сейчас идеально, тут еще должна быть быстрая съемка, так что понятно всем. Это <свес> тоже. И быстренько иду и он к соседушке. Так, так, Тих. блин, я что Опа, все. есть попал я сюда От. так пролезаем идем это блин забыл так вот блин помазал блин Вот так вот, это обязательно нажимаем, вот так вот, так открываем, так, и вот тут вот. берем этот ключик, и понадобится вот это, вот это и вот это. Ща. Наберется это пока это пока все пучи пучи -пьё. так теперь идем Он там стоит идем как ты долго же это делаешь? Возьми ты ключ! Так вот все. Теперь к нему пробираемся. Ага. Ну, ты вообще логично прямо сзади у тебя через дом. Ладно, держись. Что если так? Так, ну и что, держи-то там. Эй. ты вообще не слышать, что там тебя электричество выключили? Где электричество, проверь. Че ты там ходишь? Господи. Это будет этот столб, да? Ну, Он ушел домой? Ну, а еще идет. И пока там так и будь. Так и сидит. Что прямо вон в ванне смеется. Отмычку теперь бери. А вот это вот нужные вещи сейчас будет. Опа. Это можем выкидывать. Это берем. Ломаем окошко. Так, все, пока сделано, сейчас он быстренько пойдет, посмотрим мы. Чувак, мне скучно. Ну че сейчас только зашел, офигеть! Что-то там лужа что? А? ко мне идет по-любому блин ничего я думаю у меня отмычка была останется да оставайся Так. Быстрее. Он окно. Блин. Так. Вот, блин, как я испугался, я. А? Yeah. Ключом. Э, э, э, а блин поймал, он там ступина увидели. Так. Эй, у -э -э -э -э надо я ой вот он сейчас пошли на, на задний двор и все тихо тихо так вот-тя, мы дошли. Дошли до этого места. У-ка! Ой, я на кровать прямо. Вот этот ключ. А тут есть что-нибудь. Эй. Ладно. -э -э -э. Не открывается. Так. Открываем это. У меня есть красный ключ. Да чтобы он пошел, это, в ванную. Ой, да. Есть, попал, есть. Мы попали в подвал. Сейчас быстренько туда пройдем. Опа, опа, опа, опа, опа. Так. Так. По-моему, это окно. Так, что-то тут надо взять. Эти. Нифига такой маленький ребенок берет эти штуки. Так, валим, валим. Ой, чувак, выйдет. Так. еще одну дверь для Я запутался в этих лабиринтах, усидеть. Тут то сосед еще бегает, кстати. Тут он. Где-то рядом я чувствую. А, ну я по кругу иду, офигеть. Так. Эй, нажми. Вот тут вот что-то, вот так надо и делать. Нет, вот эту вот. Эту. Так. Или тут. Вот тут что-то. Что это Андр? Это нам не нужно. Нам нужно как-то туда попасть, я офигеть, не знаю. Блин, замкнула, так замкнуло. Нормально. Э-э-э. Так, вот так вот. Да. Это храпит. такой храпит, вот такие тут звуки Дом... а, это в подвале. Что я делаю? Не понимаю. О! Как ты его поднял? Так, давай, Так, давай. М -м, привет, сосед. Ну ладно, а на этом мы закончим. Всем пока, до новых встреч. Мы сегодня играли. Привет, сосед. Ну и всем пока. Свой ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать мои новые видео и колокольчик. Это самое главное.